Всем привет, друзья! Это вторая часть, как сделать дверь на ключ-карте. Теперь мы будем уже относиться к этому более серьезно. Итак, давайте, во-первых, починим этих читателей и поставим их чуть-чуть пониже. Хотя, что мы делаем вообще? Да мы должны сделать в этой части это видео, короче, про читателей, ключ-карты. Поэтому я сначала сделаю их модель, а потом уже и скрипт, поэтому вы можете пролистать, если это вам нужно, но зовут меня Инфернус, всем привет! Я тут моделирую. Я, в принципе, могу сейчас приостановить видео. Так, ну вот. Я, в принципе, сделал модельку. Теперь мы ее перемещаем вот сюда. А, нет, сначала ее вообще поместить надо. Поместим мы ее сюда. Куда-нибудь повернем. Так вот. Теперь скопируем, повернем. Немножко отодвинем, чтобы было зачем ухватиться, И поставим вот тут-тут. Так. Вот так. Закидываем сюда, переименовываем обязательно. Так вот, теперь тут мы ничего не делаем, только уровень мы поместим вот сюда. Уровень от нас будет отвечать за уровень ключ карт. Теперь давайте напишем скрипт. Так. небольшая ошибочка вот так вот так теперь мы должны написать скрипт color 3 они а, сейчас мы должны еще кое-что сделать вот так вот отступаем local локальный локальный локальный локальный как его там а, погодите, я же еще не сделал. Так, color. Color три количество. И это у нас будет current color. Current color. Конкретный цвет. Local. CC равен скрипт. Parent. Folder. Это количество у нас это белый. Так, теперь CC равен, CC value. Color 3 readers color равен. CC нет, а да, сиси валю. И тут тоже самое. Еще раз, но желать 2. Вот так. Теперь листаем. Так вот эту строчку я на время уберу. промот джиби 255 0 250 ой нет не 255 просто 0 копируем эту строчку то же самое light 2 теперь это копируем и cc валю cc расшифровывается как current color копируем вставляем но уже тут пишем 2 проверяем по сути теперь когда ключ карта прикасается а погодите я еще кое-что не сделал сейчас мне нужно кое-что доделать Теперь точно я доделал. Итак, повторюсь. Чтобы у нас ключ-карта принимала несколько карт, копируем вот эту вот строчку. Пишу тут IL ils вставляем нашу строчку, но меняем уже название, которое у нас в кавычках. Оно у вас будет зеленым или э, тем цветом, который вы поставили на настройках Roblox студии Все, у нас наша ключ-карта обновление точнее двери на ключ-карте абсолютно готова. Теперь мы проверяем. ключ карты третьего уровня она загорелась красной я посмотрел что в тулбоксе действительно есть такие ключ карты и у них Ну, то есть на Нужно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Инфернус. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Чтобы выходить... Всем пока. Прям всем пока.